Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Чай Йог Тиви. В данном ролике я буду проверять три лайфхака из ТикТока в игре Амонкас. Ролик интересный, поэтому я у тебя лайк авансом. И давайте на этом ролике наберем 1111 лайков, потому что ролик... Для меня выдался очень тяжелым, потому что очень сложно находить лайфхаки из тиктока про игру Among Us. А на этом предусловие закончено, и поэтому мы приступаем к проверке. Лайфхак заключается в том, что ты подходишь к ноутбуку в свободном забеге и жмешь Be Imposter, А потом выходишь, и ты в каточки попадаешься предатель Шел свободный забег, и теперь я подхожу к этому ноутбуку и жму Be Imposter. Теперь я выхожу и захожу... Выхожу, захожу. В общем, жму онлайн, найти игру. Даже карты нашлись. Хорошо. Заходим. Как раз уже здесь-здесь человек просто идеально. Даже сервера запустились. Так, и теперь ждем, Буду ли я предателем? Член экипажа. Ладно, наверное, я что-то неправильно делаю. Давайте еще раз повторим. Снова свободный забег. Снова я подхожу к ноутбуку. Снова жму Be Imposter. Выхожу. Захожу в онлайн-каточки, и сервера как раз говорят пока-пока. Захожу в Макаку. Какие странные названия серверов. Ладно, и теперь жду, когда создатель сервера, наконец-то поймет, то, что есть кнопочка старта. Обожаю чат в игре Among Us. Ну-ка, интересно, кто же я? Да. Ну ладно, здесь есть инфиг то, что я не стану предателем. Но зато прикольно снято, и нужно до должное. Вроде бы ролик набрал больше 10 миллионов просмотров от ТикТок. Ну ладно, переходим к следующему лайфхаку. А этот лайфхак о том, как же выйти за текстурки. Это, естественно, не моды. Вы знаете, про что я говорю. Так, окей, просто идти назад. Ну, хорошо, давайте проверим. Ребят, если у вас такая же дичь с серверами то вам нужно убрать карту одну. Ну или просто поставить эти карты. Но ну, и уберу. И нажать обновить. И тогда у вас... око а фига. Ну не всегда этот способ работает, но он в принципе рабочий. И я сразу иду назад. Не сработало. Давайте я еще раз попробую. Блин, со мной тут азиаты. это а китайцы или японцы? За что? Жму, к примеру, на Пикачу. И сразу жму, чтобы назад шел. Ну, однако нет, это не работает. Но давайте вот третий финальный раз. Бог любит Троицу. Жму на пумбу, и я сразу джойстик веду в правый верхний угол. Но, однако, не работает. Ясно, еще один обман. Ладно, что это не удивительно. Зато интересно. Переходим к финальному третьему лайфхаку. Итак, теперь мы жмем два предателя, заходим в создание комнаты, и выбираем вот такой скин. Теперь мы заходим в любую из комнат, но два предателя. И теперь мы должны ввести вот такой код, который, конечно же, работает. И потом ждем-ждем-ждем, когда комната заполнится и когда начнется катка. И мы, естественно, раз и предатель. Ну кто бы в этом сомневался. в общем давайте проверим. Ну вот я и нашел комнату и теперь я жду, когда люди в нее зайдут и она тоже на два предателя. Также когда она заполнится я веду уже этот код. Все комната заполнилась. и Я знаю код, код, который я уже оставляю. И, и теперь жму Всё, отправить. Все код отправился. И я, и конечно, же член экипажа. Ну, да ну Он да, подумать. кто бы мог подумать. А на этом ролик подошел к концу, но не выключай ролик, потому что сейчас будет очень важная информация. Завтра выйдет на моем канале ролик про симулятор крутого чувака, и у тебя, возможно, возникнет вопрос, почему не Among Us. Among Us уже очень сильно надоел, и я не могу найти про него интересные темы. То есть уже про все говорили, и я, по-моему, уже знаю про Among Us больше, чем сами разработчики. Ну а пока что я планирую снимать э, симулятора Крутого Чувака. Выпуск уже готов. Также я готовлюсь э, ко второй серии Крутого Чувака. Э, так, и а также я, наверное, хочу снимать Блок Страйк. Или Блок Страйт. Короче, напиши, пожалуйста, в комментарии, записывать ли мне Блок Страйк. Блок Страйт. Напиши, правда, как правильно пишется и снимать ли мне его или да. Хороший вариант. В общем, спасибо за просмотр. Все зависит от тебя. Пока-пока.